Привет, друзья, сегодня воскресенье, 5 декабря, год все тот же, 21-й, к нам зима пришла, выглянула вот на балкон снять, пока снежок не растаял, пожелать всем доброго настроения. У нас все, то есть у меня конкретно, всем без изменений, ничего нового, сижу себе в дом. Вообще совершенно не хочется никуда выходить. Хотелось бы в тепло. Там, где теплое море яркое солнце. Там, где фарм. Там, где синее небо. Там, где можно искупаться. Ну что ж, мечтать же не вредно, правда? Вот такая зима. Давно снега не было. Первый выпал. Выпал 1 декабря, как и полагается по времени. Потом растаял, и вот второй день. Правда, уже капель и уже плюсовая температура. Но снег все-таки есть. Чудесно. Все, заканчиваю. Полюбовалась на снежок. Всем доброго, времени, доброго дня. Доброго воскресного настроения. Удачи!